Ну что же, хаешки-котятушки, с вами снова Неллил, И да-да-да, вы, ребята, не ошиблись, это игра Юми Ники или дневник сновидений. Да, да, да, да. Я не добила эту игрульку, Мне просто не хватило на нее. Но теперь, ребята, старт. О, нет! О, нет! Только не говорите мне, что я заново ее начала. Нет-нет-нет, я не хочу заново! Вот, блять. Нихрена, на самом деле, не помню уже по этой игрульке. В любом случае, давайте ложиться спать. Ага. Значит, Z это у нас. Да кнопка доистия. Да ладно. Ну все, ребята, мы оказались с вами в мире снов. Сколько у меня там? 22 эффекта. Всего 24. Мне осталось, знаете, два последних и один из них. Я примерно уже знаю, где находится. Оказывается, мы могли его подобрать. Ну, Натаха просто дурочка. Она... Не увидела его, к сожалению. Давайте возьмем велосипед. Подобрать мы можем эффект полотенца, но нам надо добраться до пустыни. Как в нее попасть, к сожалению, я не знаю. Поэтому давайте зайдем в первый миг. Я думаю, здесь мы не попадем. Так, здесь мы вроде с вами отдыбали еще эффект под названием говносы. Кому пришло в голову... В голову, да... Сделать эффект Ух ты. Шрифт меню изменю. О, мау. А в мусорке есть что-нибудь? Ой, привет! А ты кто? И где я вообще? Почему ее нельзя еще ускорить? А прикиньте, если бы у меня не было велосипеда, это ж писец. Призрак, привет. У тебя мы, кстати, получили эффект треуголка, вроде как. А, этот эффект просто надевает на нас треугольную штыкенцию, а, которая обычно крепит на призраков. Снова мы нашли нож. Но не можем найти одну дверь. Просто дверь. Ой, мамочки. Почему нельзя лампу нацепить на велосипед? Или включить эффект лампы и одновременно велосипед. Почему? Ну все так медленно. <сؤال> <сؤال> Блин, а где находится дверь? Где дверь? Знаете, ребят, я, наверное, умру раньше, чем найду его. Прикиньте, ребят, мы нашли. Мы смогли. Господи. Господи, да. Мы наконец попали с вами в бесконечную пустыню. Ага. Еще бы знать, где находится эффект, как его найти и прочее. Что это за место? Мне кажется, ли мы попали не туда, куда нам надо. Ох, мать. Чего? Какие-то <смех> ребят у нас там пикник, оказывается. Не знаю, что девчонки отдыхают пускай. Ребята, мы его нашли. Взято полотенце. Господи, писец. Знаешь, полотенце я так тебя долго здесь искала. Ну все, ребята, остался последний эффект. И я так посмотрела, наверное, у меня нет эффекта желе. Где его еще найти? Боже мой. Теперь осталось найти отсюда выход. Просто выход. Писец, найти полотенце, чтобы искать выход. Ой, хорошие вы кто такие. Блин, писец. Прикиньте, вот такую реально встречу, что посраться можно. Ой, это зиккурат. Это зиккурат? О, мы дошли. Доехали. Попали непонятно, правда, куда? А ты кто? Чего? Какая прелесть. Что это такое? Что это за мир? Ребята, я сейчас поняла кое-что очень страшное. Очень-очень страшное. Короче, все два эффекта, которые мне надо найти, лежат в пустыне в какой-то степени. Точнее, мне нужно пройти через пустыню. Есть одно теперь небольшое «но». Я вот нашла один эффект «полотенце». Я зачем-то завершила запись. Ну, меня позвали, я завершила запись. Игра вылетела. Представляете, ребят? Теперь мне надо заново это все искать. Ой, да ладно, прикиньте, нашли. Итак, я помню примерно, куда я шла в тот раз. Велосипед? Давайте, куда мне там пройти-то надо. Ага, здесь... Вот так вот так вот так, потом наверх, водаем в бесконечную пустыню и... и все. И здесь мы ищем с вами эффект. Но, к сожалению, это будет очень долго, это нудно, это вообще геморрно. Давайте я сделаю вот так, вот так, вот так. И на... налево. <смех> Направо, да, Натаха. так и право-лево путаешь. Вообще классно. Блять, нашли. Нашли. Просто... Просыпайся, Матацуки. Давай. Сохраняйся. Просто на случай, если меня снова позовут. Пожалуйста. Спасибо. Давай. Спи. Ах, дерьмо. Время... Снова мне нужна вот эта локация, Ам, вниз, вправо, и едем, блин, мы так быстро теперь стали на находить эти всякие эффекты, которые мы уже нашли давным-давно, давным-давно, но, к сожалению, не можем найти то, что нам нужно. Пень, просто в пень насрать уже на все. <звук> Серьезно? Так быстро! Выходим отсюда нафиг! Идем наверх, наверх, наверх, наверх! Нашли проходик! И снова тыкаем на всех человечков. Если мы тыкнем на нужного нам человечка, у нас открывается игра. Теперь сюды, сюды. И, ребята! Блум, блум Эффект везет. Теперь у нас есть 24 эффекта. Берем, просыпаемся. И сохраняемся. Мадацуки, теперь у нас есть 24 эффекта. Что ж, кажется, я не помню, правда, как именно, но как-то надо получить концовку, выйти на балкон. Она не хочет выходить. А, нет, на балкон. Но там что-то надо было с эффектами сделать. Кажется, выложить их. Все. Все просто. Окей, давайте раз, два, три. Вот, пожалуйста, вы только не говорите, что на самом деле в игре 25 эффектов, руководство не считается. Ну, пожалуйста. Ну, нет. Ну, нет же. И просто таскать в себе 24 яйца. Матацуки. Кто ты? 24 яйца. Одно из них разбито. Одно из них полосатое. Что ж, ребятки, смотрите, я вышла снова из комнаты, и у нас здесь видно, что отсутствует один какой-то эффект. Если нажать на руководство, его выложить нельзя. Значит, мы пропустили какой-то эффект. Еще один эффект. Ребята, сейчас, кажется, будет самое смешное. И я порыскала сейчас по интернету. Какие эффекты вообще существуют? И знаете, что я обнаружила? У меня нет того самого эффекта, про который я вам рассказывала треугольная повязка. Я не нашла здесь яйца, который походил бы на этот эффект. Что, блять? Что? Окей, окей, окей. Давайте с вами возьмем велосипед. Да, не волосы, велосипед мне нужен. Где длинные волосы, выложить это яйцо нафиг. И в мире, в мире призраков надо найти. Давайте, велосипед. А где мир призраков? Где мир призраков? Ребята, я посмотрела, как его получить. И я сейчас снова буду стонать. Громко. Точнее, стонать от того, что буду плакать. Короче, знаете, что самое ужасное сейчас? Мне снова надо пустыни искать. Снова, понимаете, снова. И помните, там, где я сказала «зекурат» или что-то типа этого? Там и был эффект! Понимаете? Там был эффект! А чёрт! Я не сделала с тобой лампочку. Ну, ладно, давайте слепую искать. Теперь нам надо просто сейчас идти влево. Я забыла как туда добраться. Блять, полотенце! Ты когда нужен, ты где-то там шастаешь! А когда ты не нужен, ты падла! Вот это самое... Полотенце, блять! Второй раз видимся! Привет! Сука! Просто я помню, что где-то у меня был такой эффект. Я надевала эту треуголку. Ну... Но... Ну, что-то как-то... Не знаю, может, я не сохранилась. И, ребята, снова обидная. Я же заходила в эту чертову хреноборину, в которой были цветочки. Любовалась семи радовалась. Оказывается, что здесь-то и есть это все. Сюда. Для цветочков мы дошли... Да вот оно. И где-то здесь бегает наш маленький призрак. Сначала вылавливали полотенце по всей пустыне. Теперь вылавливаем призрака. Где призрак? Ой, ты кто? Какая-то хромосома. Просто бегаем по кругу. Нашли, блядь. Стой, падла. Стой, я же тебя где-то видела. Нет. Он такой быстрый. Вот ты где. Только не говори мне, что я... Она тебя уже как-то тыкала. Ее, ребята, мы это сделали! Мы это сделали! Все, ребята, все. Теперь игра будет пройдена. Давайте выложим оставшиеся два эффекта. Где им, собственно, и положено быть. Итак, мы сможем с вами пройти игру. Я, правда, не понимаю, как это нам поможет. Ну, надо теперь идти нам на балкон. Вообще нам надо проснуться. Ну что, выходим. И у нас здесь есть такая штучка. Блять, она прыгнула. И это конец? Что? Погодите, что? ням ням ням ням ням Я что-то такое, конечно, видела на многих артах, я слышала, но я не думала, что это правда. Стопэ, чего? Почему она спрыгнула? Что произошло? То есть мы вы... мы искали все эти эффекты по всем мирам, мы их выложили. Пришли какие-то танцующие желеобразные медузы с ногами. Это реально конец? Все, Модацуки сдохла. В смысле? А в чем реально смысл этой концовки? Мы собрали все эффекты, мы походили по мирам, увидели, какая наша занутая. А, видимо, каждый мир представляет собой один эффект. Мы их просто выложили, типа, нафиг надо. И, и тупо умерли. Что окей, эта тайна для меня останется неразгаданной. Но в любом случае, ребятки, это конец. Игру мы с вами добили. Ага. Спустя, сколько там прошло времени? Полгода это точно. Если не полтора года, это прям... Мне надо еще файф на этот первую пройти! Первую, блин, первую не прошла! Вторая, все пять ночей, с одной попытки. ФНАФ один, не пройден. Ну ладно, как раз сейчас этим и займусь. Потому что я решила все-таки, надо не сидеть на жопе ровно, а что-то доделать. Сейчас заодно посмотрю, какие игры у меня еще не пройдены, и буду их добивать. Ну а что ж, ребятки, я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Хотя уже было не так интересно, потому что все-таки половину мне меня проспойлерили. Половину я сама в интернете нашла, потому что не знала, как пройти. Но игруля... Я даже не знаю, как это назвать, но какая-то наркоманская. Она не то чтобы неинтересная, Она прикольная, она забавная. Но... Концовка непонятная, персонажи не раскрыты. Что произошло, непонятно. В общем, ужас. Мирыши занутые девочки. Или это осознанные сновидения, прям даже не знаю, откуда там эффекты берутся, откуда. Но в любом случае, на этом все, ребятки. Если вам понравилось данное видео, то не забудьте влепить свой царский лайк под ним и всем покасики! А я пойду кушать баклажаны.